друг друга и не терзайте молчанием сердца. Миг недоверия есть злоби услуга. Это начало плохого конца. Если больны мы другим невниманием, то заражаемся злобою вновь. Шаг к исцелению есть шаг понимания, а полнота понимания любовь. путь жить любовью, благостной, милой, Стань полезным для кого-нибудь, полюби кого-нибудь всей силой. Души устали нести только бремя жарких упреков, влачимых судьбой. Для открытости время, чтобы душа оставалась собой Всех утешением спешите украсить Слабых словами доверия поднять Всех ободряйте, чтобы искренность ваша Их торопилась любовью обонять Обнять Я Носов суеты, пусть злого слова и гордости камни, О, ваша любовью превращает цветы. Тяжести нет, что любовь не поднимет, нет и того, что любовью не решит. Меры, то и нет, что любовью не обнимет, нет и того, кто в любви загрешит. кого-нибудь